Привет, друзья! Вы на канале Easy Doing Install. Меня зовут Виталий, и сегодня снова видео в режиме говорящие руки. И Я вот сегодня хочу вам показать ремонт мышки. Мышка необычная, дорогая, геймерская. Принесли, я сразу не начал снимать, но подумал, что, наверное, стоит. Значит, первое, что разобрать, как ее не нашли в интернете. Здесь есть такие ползуночки, вот. Пластиковые, один из них нужно снять, это вот нижний, когда его снимаете, там находится болтик. Болтик шестигранник, шестигранник, вот, антенкой шестигранник, вот мы подобрали, значит, 1,5 миллиметра, вот он. И вот как бы если такой. Нет отвертки, то уже делать нечего, можете не браться за работу. Ну и далее посмотрим, что нам понадобится для того, чтобы это все разобрать. Так. В общем, если сломается, сломаем. Ну, попробуем починить. Так. Убираем отсюда батарейку. честно говоря я даже не знаю что дальше пропустили ну вот на ощупь как бы больше я не чувствую а нет есть есть еще два болта Представляете, под этим вот но ну, пальцем вот можно продавить и пощупать и вот я нащупал один болтик и вот оказывается вот здесь вот и вот здесь есть еще два так сейчас будем их добывать Так, работать нужно крайне осторожно. Это все снимается острыми предметами. Но нужно снять так, чтобы потом можно было все это вернуть обратно. Вон. Он. Так. Ой. Не хочет. да ну так что то он не садится поменяю насадочку возьмем 13 попробуем ей так 13 хорошо да. Так, честно говоря, не знаю, что получится. Перестала работать клавиша. А, 1.3 даже лучше заскакивает. Ну, замечательно. Так, и последний болтик вот здесь должен быть. Сейчас мы его откопаем. Так. так интересно что еще держит <смех> не ничего не держит Че ты там роняешь Че еще есть что ли? Да ну наверное, вот здесь еще есть. Ну вот когда не знаешь, немножко сложновато, но аккуратненько-аккуратненько можно это все поддеть, открыть и починить. И мышка стоит достаточно дорого, поэтому есть смысл ремонтировать. Вот так. Ну что теперь Думаю, все. Так, ну вот. Так она выглядит. Так, для того, чтобы нам добраться. Надо отсоединить и отложить в сторону. А вот здесь, так, что у нас здесь не работает? Левый клик. Левый клик. То есть получается вот этот клик у нас звучит как будто работает, но он не работает. Он припаян с той стороны на плату, значит нужно ее снять. Так, снять, меняем биту на крестик. Субтитры uh. Вот, оказывается, вот так снимается. Так, болтики убираем на магнитный коврик, чтобы они не разбежались. И длинные два. Так, теперь смотрим. Ну, пайка не нарушилась. Хотя... Может сам кликер просто бракованный? Нет, он болтается. Так, а, он болтается, да, сам кликер. Это может как-то повлиять на работу? Нет, никак. Ничего не повлияет. Я думаю, его нужно заменить. То есть мы сейчас выпаяем и новый поставим. Так, ну для ремонта есть два варианта. Можно купить такой микровыключатель, переключатель и э, заменить на новые, Или можно разобрать еще одну такую мышь, допустим сломанную, но с рабочим микриком. И э, как бы никто не мешает заменить. Как вот, например, вот из этой мышь. Они той же самой фирмы, но чуть-чуть другая конструкция. В принципе, вот с него и повытаскиваем, да? Да, они тоже самое Омрон китайского производства. Так, вытаскиваем из этой мышки. Разберем ее на органы. Я его заберу все равно домой. Uh -huh. Это друг не три года прослужил. Так, у него все кликеры работают? Да, он весь рабочий полностью. Ясно. Хорошо включим паяльчик и продолжим. Купить мышку за такие деньги, через месяц ее чинить. Вот, слышали, друзья? Не покупайте дорогие мышки. Через месяц их нужно чинить. Тем более, не у всех есть такой дядя из скажу. Прошаренный, кто починит. новая залезла бы, она не новая, хреново садится. Так, почти села. Как сказали, что хреново садится сразу. Да, испугалась. Вот и вот мы сажаем кнопочку на свое место плотненько. Все, вот она припаялась. Теперь зафиксируем припучиком то что мы сюда напаяли ну и можно собирать так тыкаем колесико обратно так работает теперь Устанавливаем на подложечку. Так, здесь у нас были длинные. А это что за у меня Это закрыт датчик, чтобы он извне никакие не ловил этом нет ну здесь это единственная разница наверное. да это за цены. это вот платил остальные деньги <с <с так скажем Господи. жалко мышку можно заказать такие датчики и восстановить ее позже. Нет, не в плане того, что я и пользоваться буду. В плане того, что она мне прослужила, капец. Воду три, два. С того момента, как я собрал его. еще в чем прикол? У меня таких мышки две. Настолько она мне понравилась. Так, теперь собираем разъемчики, втыкаем их своей пазой. Так, Так. Теперь меняем биту. Так, ставим один и три. Она у нас получше сопрягалась с этими скроверами. Так магнитная музыка. Угу. У нее есть устройство, которое намагничивает и размагничивает. Где-то тут коробочка лежит, можно коснуться, она намагничена. Еще да. раз коснешься, размагничена. И коврик для нее он магнитный, чтобы не улетали болтаники. Я скоро приду со своими отверками. Намагничивать? Да. да. Решил сэкономить, купил дешевую. Экономить нужно разумно. Да, экономить. не всегда дешевые вещи но я когда увидел отвертки сказал себе ну блин я не дядь типа такие блатные дорогие брать не буду в принципе если захочу на у меня вроде было устройство ну. дорогим инструментом удобнее работать а очень приятно я равно болты же хочу расстареть Пасту поменять. Мать откуда. Просто тоже жалко. Много денег платить. И очень редко пользоваться. заклеиваем все на свои места вот так заглаживаем готово я думаю будет работать у нее вариантов нет ей придется работать проверим вот смотрите когда вот так обычно уделяет же окошко а, и он, он пропадает и только здесь появляется да -да -да. да. дико напрягало все ясно. Ну вот. Что это у нас, кстати? Починили. Ну, в общем, все работает, проверили. Супер. Если вам понравилось, ставьте лайк. Напишите в комментах, может быть, продолжить такой курс. Подписывайтесь на канал. Да, подписывайтесь на канал. Расскажите тому, кто занимается. Может быть, ему будет интересно. Всем удачи, увидимся в ближайшем ролике.